От фонтанирующих гейзеров из гиганта до плутония и его движка из «Назад в будущее». «Энергия в кино» иллюстрирует, как создатели фильмов запечатлели историю энергии. Присоединяйтесь к эксперту и профессору энергетики, доктору Майклу Веберу, в его путешествии по 70-летней истории энергии на большом экране. Некоторые говорят, что он сделал с атомной энергией то же, что челюсти с акулами. «Энергия в кино».